Как определить корневую шейку у сеянца или саженца хвойного растения. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам расскажу, как определить корневую шейку у саженца или сеянца хвойного растения или любого другого растения. Вот смотрите, берем на примере саженцы сеянца ели. Вот видите, сенец, вот пошел первый корень, это и здесь будет у нас корневая шейка, сейчас что-то с маркером. Вот это рост его, размер по длине. То есть, если мы пишем 10 сантиметров, то значит 10 сантиметров. Итак, смотрим. Вот корневая шейка. Как пошел первый корень от растения. То есть сажаем вот так. Но мы сажаем чуть глубже. Потому что когда земля поливается, она осядет и как раз до корневой шейки. Теперь рассмотрим на примере туи. Точно так же, здесь корневая шейка начинается у нас, вот первый корень пошел, то есть сажаем вот так. Вот так сажаем, вот ее расстояние. Это здесь 10 см. Корни видите, да, вот это все должно быть в земле, вот так сажаем. И начинаем поливать ну на этом все уважаемые друзья все что хотел рассказать в этом видео всего доброго с вами был Евгений Филимонов и Питомник Война Дворик